Он сделал ей комплимент. Он является частью наших правил. Таких комплиментов. Хорошо, давайте повторим. Ты да заставили девушку обмануть. Мы работаем один на один, ребята. Мы отделяем жертву от стыда. Дальше. Вы, и бри, бри, бри, бри еще больше, да? То есть, пока вам нечего предложить. Вы говорите. Вы говорите обо всем.